Здорово! Ну... Ютубер Ричмонд Барбара, который, как и я, снимает на девятом сервере Барвиха Успенская, предложил мне довольно интересный челлендж. Кто же из ютуберов, конкретно из нас двоих, сможет уйти дальше? Дальше Сбербанка, который расположен непосредственно в самой Барвихе. Мы находимся вместе на одной точке. Наша задача отдалиться от Сбера как можно дальше всего за 10 минут. И при всем при этом мы не имеем права как-то взаимодействовать с кнопкой бега и ходьбы по суше. Мы имеем право вручную сами передвигаться только вплавь по воде, но ну, а вот до воды как-то еще нужно добраться. Нам запрещено использовать ютуберскую админку, запрещено перезаходить в игру и спавниться в других местах, а передвигаться мы можем только за счет других людей, которые согласятся нас перевозить на своем личном транспорте, Неважно, лодка, это автомобиль или даже вертолет. На все про все у нас есть ровно 10 минут и помощь как вип-чата, так и чатов Фомы. Я думаю будет довольно интересно. Ну а перед Сначала не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! Как я и сказал, у нас есть всего 10 минут на то, чтобы за счет других людей отдалиться от данной точки как можно дальше. В конце мы все это дело проверим через GPS. Ну а главный приз в данном состязании будет именно 1 миллион рублей, который отдаст проигравший победителю из своего личного кармана. Также мы договорились заранее с Ричмондом о том, то, что за каждый лишний шаг, который кто-то из нас сделает, мы будем штрафовать его на 20 тысяч рублей с главного приза. 14.50 Ричмонд Барбара дает команду о старте соревнования. Тут же мы начинаем писать в чат нашей семьи, просим ребята о помощи. Просим кого-нибудь срочно приехать и забрать нас у Сбербанка на своем авто. Игроки в семейном чате, конечно же, не понимали, в чем дело, потому что довольно странная просьба о помощи конкретно от меня, так как у меня и без того имеется ютуберская админка и возможность создать абсолютно любую тачку в абсолютно любом месте. Но буквально за первую минуту ко мне приехал уже на помощь игрок под ником Кирилл Лучана, за что ему я говорю огромное спасибо. Честно говоря, я сразу даже не понял, кому он конкретно приехал, ко мне или к Ричмонду. И задав данный вопрос, я получил ответ, что он приехал все-таки именно ко мне. На радостях, что мы покидаем Сбербанк все же первыми прыгаем в тачку к Кириллу и сматываемся как можно дальше. Естественно, объясняем Кириллу, в какую сторону нам вообще нужно двигаться. Данное состязание мы договорились с Ричмондом провести абсолютно на честных условиях. А вот чем сам конкретно Ричмонд Барбара занимался в эти же 10 минут и как отдалялся от Сбербанка именно он, ты можешь посмотреть на его канале. Ссылочку я оставлю на этот видос в закрепленном комментарии. Мне, честно говоря, самому крайне интересно, как проходило его отдаление в это же я потому что еще не видела, не знаю как я уже и сказал все делалось на честное слово и в случае чьей-то победы мы просто естественно решили довериться друг другу так что после того как закончу монтировать этот видос для тебя пойду сразу же смотреть на канал ричмонда его версию кирилл Лучана довольно быстро сообразил что нужно делать и послушав меня отвез меня в мурино причем повез меня конкретно по полям нарушая все правила в этот момент я очень сильно боялся что у нас сейчас обоих закроют за ЕПП и закончится все это мое состязание именно призоном но нам повезло админы в этот момент за нами не следили и мы молниеносно добрались до мурина после чего кирилл замешкался но я объяснил ему что мне нужно добраться именно до самого края мурина как можно дальше отдалиться от самого сбербанка как я тебе уже и сказал по правилам нам нельзя было бегать ходить вообще как-то по дорогам передвигаться сами можно было только на чужой машине или вертолете или лодки, чтобы нас перевозили. Но при всем при этом мы имеем абсолютное право плыть сами вручную по воде. Поэтому я попросил Кирилла отвести меня как можно дальше в край Мурина, в самой низ карты и выбросить именно в воду. Что в принципе Кирилл и сделал. А что опять же ему огромное спасибо. Честно говоря, когда он выбросил меня в воде на пляже, именно на мелководе, где ты еще вроде как в воде, но плыть при этом не можешь, а тебе нужно какое-то расстояние пробежать до определенной глубины, чтобы твой персонаж начал плыть. Я серьезно так в этот момент замешкался. Не знал, что мне делать, чтобы не надо. Нарушить правила, но ну и прежде чем принимать какое-то решение, я решил все-таки по-бырому через смс посоветоваться с самим Ричмондом. Пытался написать ему и спросить о своих дальнейших действиях в СМС. Но так, к сожалению, не вспомнил его ни ID, ни его мобильный номер, потому что очень сильно сам спешил и переживал. Все-таки это состязание, все-таки, это челлендж. Попробовал найти его номер по нику. Но так опять же, к сожалению, и не нашел. Почему не знаю. Возможно, из-за того, что вводил его ник неправильно. Честно говоря, в тот момент я думал, что его просто-напросто крашнуло и он сейчас перезаходит и возможно мы вообще все будем проводить заново, а возможно я уже выиграл данное состязание. Короче говоря, на радостях я понял, что Ричмонда мне уже не найти и я настолько далеко, что ему меня уже 100% не догнать. В любом случае время еще оставалось и я решил все-таки действовать. Даже если будет небольшой штраф за передвижение, то ничего страшного, ведь самое главное выиграть. Двумя этапами я просто сделал прыжок в глубину, где мой персонаж уже смог плыть, и по всем правилам я отправился вплавь в самую нижнюю, в самую дальнюю часть карты. На самом деле, наверное, гораздо правильнее было бы отправиться даже не в нижнюю часть Мурина изначально, а отправиться в самую дальнюю часть карты на соседнем острове, место, где у нас расположен завод и кладоискатель. Это было бы, я думаю, еще дальше непосредственно от самого Сбербанка. Или все-таки правильнее и интереснее гораздо было бы попросить кого-нибудь прийти ко мне на помощь на ведь на вертолете мы бы гораздо быстрее и гораздо дальше бы улетели бы, наверное, далеко-далеко за пределы карты за эти 10 минут. Но, к сожалению, все эти мысли ко мне пришли в голову уже по ходу дела, а именно в конце состязания. Когда на сервере стукнул по идее, я понял, что у нас закончились наши 10 минут и тут же остановился, чтобы не нарушать правила. Я добыл до самого края карты, отдалился реально довольно далеко от Сбербанка. Через GPS мне показало аж почти 5 километров, 4905 метров, если быть точнее. И я был уверен, честно говоря, что я забрал первое место, что я стал победителем в данной гонке. Немного запоздало от Ричмонда пришла смс о том, что мы заканчиваем данное испытание. Он спрашивает меня, как далеко я убрался от Сбера, да. что я ему отвечаю сразу же честно, после чего он телепортируется ко мне по ютуберской админке, мы оба смеемся над всем происходящем, И он называет цифру в 5700 плюс метров. Это его результат. Я до последнего верил в то, что я убрался как можно дальше. В какую сторону двигался сам Ричмонд и как он добирался, даже для меня до сих пор это большой секрет. Я сейчас сам отправлюсь после этого ролика смотреть его видос, чтобы просто-напросто понять, как он это сделал, как он меня обошел. Плюс ко всему Ричмонд Барбара признался в том, что он сделал два лишних шага, за что сам себя оштрафовал два раза по 20 тысяч рублей. Я же в свою очередь поздравляю Ричмонда с абсолютно честной победой и передаю ему его честно заслуженные 960 тысяч рублей. От себя хочу добавить то, что это довольно интересный челлендж. Реально что-то необычное, что-то новенькое. Я с огромным удовольствием провел это время. Мне реально безумно понравилось. Спасибо Ричмонду за такую прекрасную идею и за то, что позвал меня поучаствовать. Ну а как тебе подобные челленджи? Обязательно напиши мне в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну а я погнал смотреть этот видос на канале ричмонда мне крайне интересно как он проходил данную гонку ну, спасибо тебе за то что поучаствовал в моем ролике это можно сказать как одна моя цель была короче с тобой коллаб запилить потому что ты один из самых крутых и адекватных ютуберов именно на барвихе и вроде да хороший челик огромное тебе спасибо все души ладно давай удачи тебе